Да, за любовь к Гончаровой Пушкин заплатил своей жизнью. Но как это не трагично, какая еще может быть цена у великой любви? 200-летнему юбилею поэта перед храмом Вознесения, где они когда-то обвенчались, установили фонтан, Ратондут, Наталья и Александр. Весной и летом там всегда много людей. Кто-то отдыхает в тени ротонды, кто-то рассматривает скульптуры Пушкина и Гончаровой, а кто-то фотографируется на их фоне, пытаясь, наверное, таким образом прикоснуться к этой прекрасной истории любви. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает и птичка, Вылетает, фотограф щелкает, но вот что интересно, на фоне Пушкина и птичка вылетает, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены, все споры. Дверская улица течет, куда не знает, Какие женщины на нас кидают взор, И улыбается, и птичка вылетает, И улыбается, и птичка вылетает. Мы будем счастливы, благодаря ей снимку, пусть жизнь короткая. Проносится и тает На веки вечные мы все теперь в обним На фоне Пушкина и птичка вылетает На фоне Пушкина и птичка вылетает На фоне Пушкина снимается семейство Забаятельна для тех, кто понимает Все наши глупости и мелкие злодейства На фоне Пушкина и птичка вылетает На фоне Пушкина и птичка вылетает Семейный дуэт Лидия Чебоксарова и Евгений Быков.